Это мой проект по технологии. Это пока только макетная версия. В итоге я все спаяю это на велосипеде и будет красивенько. Не будет этих гор проводов, смотанных друг с другом. В принципе, этот проект должен питаться от USB. Ну, то есть там должен стоять пауэрбанк у меня будет лежать. Но пока пауэрбанк заряжается, будем питать от блока питания телефонного на 5 вольт 1 ампер. Давайте роз... его воткнем в розетку. Дальше втыкаем в сам USB. Для того, чтобы питать... подать питание на всю эту систему, нажимаем вот эту кнопку. Включается вольтметр и задние габариты. Следующая кнопка у нас включает этот магнитолу. Пока еще всю акустику не сделала, чтобы она все подключалась и хорошо работала. Тут у нас усилитель где-то валяется. вот он. Его нужно подобрать получше, потому что этот с шумами и он плохо работает. Следующая кнопка включает э, низкий уровень сечения, ну, то есть один из фонарей. Следующая кнопка должна включать их оба сразу, но она почему-то не работает, даже не сама кнопка. Я пытался контакты вручную замыкать, но ничего не происходило. Конечно, при высокой нагрузке напряжение проседает, но бывает, потому что это только на 2 ампера, но все это не... Ну, короче, нагрузка слишком высокая. Извините, выключил питание. Дальше, если мы нажмем вот эту красную кнопку, сзади загорятся красные фонари, вот эти вот. И передние. Чтобы включить поворотники, допустим, мы хотим включить правый поворотник. Нажимаем, и все включается. Я сюда поставил моторчик, потому что реле дешевые очень из Китая. Если не нагрузить чем-то другим, то оно вообще бы не работало. Также можно включить правый, ой, и левый. На приборной панели что-то отображается. Этот светодиод не горел, когда мы включали правые поворотники, потому что он или сгорел, или сломался. Для этого я взял светодиод другой, поставил на него резистор и потом просто возьму и заменю. А. Также крепить где там это? Крепить сам панель я думаю на трубы от сантех- ой на крепление от сантехнических труб туда и все. также я тупанул. вот смотрите, если включить правый поворотник, посмотрите, вот какой скоростью он горит. если включим левый, у них скорость разная, я не смог подобрать э, одинаку скорость. там рулем можно менять скорость, я не смог подобрать одну. в принципе, я очень сильно тупанул. я мог просто поставить туда диоды два, две штуки, и тогда бы все работало отлично. Э, в более в поздней версии я это сделаю. Дальше. Что еще? Все. Все? А, нет. Еще тут также, если питание просто исчезнет, допустим, барбанк разъяется, а вам нужно доехать некоторое время. Тут стоит батареечка маленькая, на 12 вольт. Некоторое время мне можно пройти, ну, допустим, давайте вытащим питание и замкнем, и оно включится от этой батареечки, видите. Все работает. Конечно, напряжение низкое, но какое-то время доехать хватит. Также еще забыл сказать, пока эти поворотники передние, они не прикручены, не спаяны, потому что их нужно будет прикрутить. Но контакты для них уже сделаны. Допустим, включим правый поворот, делаем контакт. Берем плюс. Давайте другой возьмем. Плюс берем отсюда, и вот у них общий минус. И вот он моргает. Также забыл сказать, что у этой, у этой всей системы минус общий. Все это веду через плюсы. Дальше. На приборной панели есть также функция отключения ее. Допустим, давайте включим магнитолу. Все, она включилась. И поворотник. Давайте другой. Все моргает, светится. Можем это выключить. Останется только вольтметр. Можем включить и поменять яркость всех этих фонарей. Все перекрыл. Вот, так вот виднее. У меня яркость этих фонарей, Видите, тусклое светится. Могу покрутить, будет посветлее светиться. Это поставил потенциометр и минус через потенциометр запоял. Ну, в принципе, на этом все.